Грусть, тоска Крючит судорогой Багравное тело, Огорчен и я сутолокой В винноцветной Блевотине нече делать И, полеживая На диване, либо Разноображу день в ванне, Жую жижицу в вязких слов. Нет, не сплюнуть с губ шелухи стихов,